Для меня Гражданский союз это, это все. Это окружающее пространство. Это сфера моей жизни. Это все. В Пензе мне нравится, что это небольшой город. Раньше нравилась Москва, а потом как-то я понял, что жить там совершенно невозможно. Жить надо в небольшом городе, а работать-то можно, в общем, по всему миру. Ну, был момент когда я работал круглосуточно просто я встал утром с кровати да и снова на нее упал с той поры я перестал работать дома и стал вести какой-то более осознанный образ жизни мы себе часто задаем этот такой вопрос а как люди относятся к благотворительности нельзя сказать что, например, в Пензе они относятся хорошо, а в Самаре плохо, или наоборот. Это вопрос, он цельный, да, это российский вопрос. Мы там 16 лет работаем, да, что изменилось? И один из членов Совета мне сказал, как же, Олег, люди стали добрее. Я вижу в провинциальных городах много энтузиастов. Они как-то хотят сделать жизнь в своих городах лучше. И вот я считаю, что вот этот тренд, он будет доминировать, несмотря ни на что, каждый будет улучшать то место, где он живет. Потому что ну, без этого ну, просто катастрофа. Расскажу про небольшие проекты, все вот 2018 года. Микрогран, который мы в этом году дали, это студия Грация, это отдаленный район, обычная школа. Руководитель этого проекта, она придумала купить в обычный спортзал балетные станки, причем они мобильные что очень важно, да, потому что в свободное время там просто проходят об обыкновенные занятия физкультурой. Э -э вот эта студия «Грация», она просто делает прекрасных детей, которые умеют двигаться, танцевать и показывать на сцене чудеса. Здорово, что это у нее получилось. Не нога. А то, что вот мы приобрели, это для нас радость. Это вот, вы не представляете, такое счастье. У меня и дети, и родители счастливы. Не нужно никуда ходить, ездить, искать какие-то варианты, чтобы позаниматься у станков. Это вот очень важно. Для нас это, это очень важно. Что будет, если нас не будет? Но сейчас уже много вот сообществ городских каких-то, да? Если их не поддерживать, то... Люди начнут уходить в бизнес, в какие-то протестные движения, вообще уезжать из города, потому что э, людям нужно, э, чтобы была среда для самореализации. Мы находимся в центре питомец, который э, занимается помощью бездомным животным. Мы всегда закупаем лекарства, лечим их, даже если это долго и сложно, мы все равно лечим. Дальше им ищем дом. Когда он появился, он был единственным в Пензе фондом, который работает с бездомными животными. Не просто приют, а где можно делаться, проводить операции, помогать как-то животным. Вот это Афоня, он приехал к нам с травмами лап. Он был очень злой, он старенький. Он бросался на руки, с ним очень много гуляли, занимались. Любили, и он начал доверять человеку. У нас бывали проблемы, что нас пытались выгнать с этого помещения предыдущие собственники. Но гражданский союз, они встали в нашу сторону. То есть, если у нас есть вопросы, на которые мы не можем сами ответить, мы всегда обращаемся, и к нам с радостью в гражданском союзе отвечают на все и стараются помочь. Ну, я работал в разных организациях. Ну, сначала это были какие-то технические такие в общем, специальности и должности, а потом все больше это стало уже ну, такое чисто зарабатывание денег. И в какой-то момент мой шеф подошел и сказал: Слушай, тут вот ребят хорошие есть, у них что-то там с компьютером не получается. Ты можешь сходить там им помочь? Сначала раз в неделю приходил, потом там два раза, потом три раза, потом каждый день, потом каждый день там по три часа, потом каждый день по полдня. И в какой-то момент владелец бизнеса, вот где я работал, он решил все продать и уехать в Канаду. Я понял, что, ну, наверное, это вот -то, какая-то точка такая принятия решений. организации устроены примерно так же, как и мы. Ну, за исключением того, что у нас у единственных есть свой целевой капитал. Это вот наше преимущество, и мы гордимся этим, рассказываем, транслируем то, как это надо делать своим коллегам. Открылась программа фонда Потанина вот, «Целевые капиталы». И мы подали эту заявку, и, к нашему удивлению, она прошла. до сих пор помню две лекции, которые оказали на меня очень большое влияние. Радмила Лукич, лекция о продажах. и казалось бы, да, о благотворительности, продажи. но если вдуматься, да, то мы продаем возможность сделать какое-то доброе дело для своего города. И вот, собственно, с этого началось наше знакомство с фондом Потанина. А сейчас у нас работает 5 человек – это основные сотрудники, плюс еще, наверное, человек 5, 6, 7, 8 которые работают на удаленке, да, которые не приходят в офис. А, у нас очень много волонтеров. Большинство сейчас волонтеров составляют волонтеры так называемого серебряного возраста. Это бабушки и дедушки, которые просто пробивают все стены вообще, все преграды сметают, и мы как-то от них тоже подзаряжаемся. Они научились писать проекты. Они научились быть э, такими центрами общественной жизни. Они научились искать деньги на свои проекты. Но сначала их было 10 человек. А сейчас их, по последним нашим данным, около 800 человек. То есть вот с 10 до 800. Это с 2013 года и по 2018. То есть за 5 лет вот такой рост. За 16 лет кардинально поменялась модель поведения и сознания у людей. Потому что вот эти маленькие раски, они складываются в такое в большое дерево общественной активности. И когда люди понимают, что если они вместе собрались и им удалось сделать что-то, что не под силу вообще никому, ни органам власти, ни бизнесу, только им, потому что они объединили свои ресурсы. И они понимают, что они могут сделать город лучше. И потом они понимают, что они могут вообще жизнь свою сделать лучше. И поэтому для нас важно поддерживать вот эти ростки, чтобы не было разочарования. Не будет разочарования, будет уверенность в себе, жизнь будет лучше.